Привет, с вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев на флизелиновой основе Фьоры от пергийского бренда Грандека. Обои фабрики Грандека относятся к категории одних из самых популярных настенных покрытий. Использование высококачественных материалов, эксклюзивность внешнего оформления и удовлетворение желаний самых взыскательных потребителей стали гарантией повышенного внимания к продукции бренда. Обои Грандека славятся своим визуальным исполнением. Каждая коллекция фабрики воплощает необычные творческие замыслы лучших дизайнерских умов Европы. Линейка виниловых обоев Fiore отличается необычным растительным сюжетом и выразительностью цветовых оттенков, которые превращают данное покрытие в шедевр декоративного искусства. Коллекция включает стильные цветочные обои, гармоничные полотна с оригинальными полосами и фоновые обои пастельных тонов. Такое сочетание великолепия и простоты не оставит равнодушным ни одного эстетического гурмана. Нежные обои с цветами розового, красного, синего цветов образуют на стене приятную визуальную композицию, создает магический пространственный эффект. Разнообразные цветочные принты полевых и садовых цветов дополнены необычной текстурой в стиле Прованс. Яркие краски обойных полотен гранде Deco украсят любое помещение вдохнут жизнь и радость в ваше жилое пространство. Все виниловые обои производства GrandEco обладают превосходными эксплуатационными свойствами, благодаря которым они так полюбились покупателям. В отличие от бумажных обоев, покрытие из винила имеет два слоя, поэтому они намного прочнее. Порвать кусок такого рулона практически невозможно. Виниловые обои на флизелиновой основе чемпионы по износостойкости. Такое покрытие будет держаться на стене долгие годы, при этом сохраняя первоначальный цвет и свежесть красок даже при влажной уборке. Что немаловажно, гранды кафеюра отлично показывают себя на солнце и не выцветают со временем. Данные обои выполнены из качественного сырья с применением всех современных технологий, что гарантирует их экологичность и гипоаллергенность. Покрытие не затруднительно в поклейке, обои крепятся к стене обработанной клеем. Лизелиновая основа Грандека фьоры минимизирует вероятность появления под полотном пузырей воздуха и защищает обои от пагубного воздействия влаги. Коллекция Фиоры погрузит вас в цветочный рай. Это настоящая ода цветам в их несравненной красоте. С помощью виниловых обоев Фиоры вы легко и быстро превратите свои стены в цветущую клумбу или сад, сделав свой интерьер стильным и живописным.